Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и Вести Волкон. Сегодня у нас в гостях Иван Сколунов, которого заочно я знаю уже давно и озвучивал его титаническую работу, которую он провел по снятию базовой станции со столба, улица Дегунинская, насколько я да. помню, да. Я бы попросил тебя, Ваня, рассказать, вот что тебя побудило заняться этим делом и как это у тебя прошло, вот так. Сколько времени ты этим занимался? Ну, для начала начну с того, что представьте, вы просыпаетесь утром. То есть, ложились вечером, у вас вы заглядывали на закат, все было красиво, замечательно. А утром вы просыпаетесь, открываете шторы и видите, что перед вашим окном стоит палка. Сдается вопрос, что это? Я ничего не знал про это вообще. То есть, первые мысли были совсем э, такие глупые. Может быть, это какой-то громоотвод э, или еще что-то. Я начал копаться Какие-то опоры двойного назначения. Ну, там не было фонаря, потом фонари нам так, приделали. Приехали какие-то ребята и начинают монтировать оборудование. Спрашиваю там в окно, начинаю как бы, кричать. Говорю, да, что это такое, ребят?" Говорит: это базовую станцию вам ставят, сотовые связи. И мне совершенно этот факт не понравился. То есть я до этого изучал информацию про то, что, во-первых, сотовая связь очень вредна. А тут фактически напротив моего окна, потому что она ставилась прям ровень с моим окном, будет СВЧ-печка. У меня на тот момент мама болела тяжелым заболеванием. Непонятно было, выздоровит она или нет. То есть я очень переживал. Понял, что это будет влиять и на ее здоровье точно. потому тому же она, как бы, ее комната находилась прям фактически в секторе обучения. А я как бы чуть-чуть в стороне находился. Первым делом я написал письмо в управу района. С вопросом, что это. Мне дается какой стандартный текст, что вот в значит там с развитием сотовой связи в городе Москва, вот мы ставим базовую станцию вам, на улучшение качества связи и так далее. Я говорю, ну, окей, про себя думаю. Вообще-то меня не спросили. То есть, по-хорошему, могли бы посоветоваться, нужна она вам тут или не нужна. Я написал письмо руководству этой компании. С вопросом, ребят, надо как-то договариваться, что ли, вам нужна связь, нам нужно здоровье, потому что мы понимаем, что это вредно, давайте, может быть, вы развернете ее хотя бы или передвинете. Ответом было, что к нам приехал там один из руководящих людей по московскому региону на диалог. Мы встретились, пообщались, он нам подвез там, бумагу, вот показал, вот как базовая станция стоит, как она светит. Вот в эту в сторону дома она почему-то меньше светит, в другую сторону и такой же сектор она больше светит. И я чувствую, что что-то вот здесь... Что-то не, что -то не, то. Вот, да. что -то не то. Я начал писать письма. Обращение к президенту, это я не помню, оно было... Какое Это было, наверное, не из первых. Я начал с портала мэра Москвы, mm -hmm. вот, отправил туда письмо, оно ушло в Роспотребнадзор. По-моему, mm -hmm. по по местно-региональному. Мне еще странно показалось, мне отправили его, в, так сказать, в округ мой. А из округа перенаправили обратно в Москву. Mm -hmm. То есть у них самих была некая путаница. Также мое письмо там отправилось в департамент информационных технологий в Москве. Они мне тоже там рассказали, что вот нужно иметь санитарное экономическое заключение Роспотребнадзора, РОДИН. Нужно экспертное заключение, там, проект на разработку. То есть там целый ряд документов. И я сказал, окей. Присылайте. И вообще важный момент. Я начал смотреть вообще, что происходит в регионах России. То есть, угу. как ситуация там. Получилось так, что проблема в Москве стала очень актуальной. В регионах она уже была. То есть, там где-то ставили что-то. И я нашел несколько людей которые, собственно, мне э, открыли глаза на то, что произошло в моем случае. То есть по сказали, обрати внимание вот на это, это, это. Если это не соблюдается, то надо готовиться к суду. Акцент был изначально на то, что нарушалось законодательство в сфере связи на земле. То есть У -у -у. для того, чтобы вот эту систему связи надо было ставить, нужно определенную категорию земли, земли связи. Она по закону должна находиться за границей населенных пунктов. Да. И начал собирать просто пакет документов. Шел... По тому, что, значит, и по земле надо понимать, что это капитальное строение, не капитальное строение, потому что у Москвы мнение свое, что это не капитальное строение. Mm -hmm. По закону, я помню, что это капитальное строение. Вызывал несколько раз Роспотребнадзор, они мне там замеряли, все идеально, все шикарно, там 0,1 микроватт на квадратный сантиметр. Там же еще момент есть, не только излучение, так еще шум. Вот эти вот, там, такие два ящика, угу. это, там, блоки питания. Да, да, общем, да, они внизу стоят. Летом и осенью, когда жара, они неимоверно шумно работали. Открыть окно, просто подышать воздухом было невозможно. Это раздражало. И То есть я ложился с мыслью о базовой станции, просыпался с ней. Было немножко психологически так, тяжеловато, потому что были отписки. Отписки, отписки, отписки, в общем, я понял, что вла... ну, вот власти, кто мне отписывался, им просто ну, неинтересно, нарушается мое конституционное право на благоприятную окружающую да. труду или не нарушается. К сожалению, общем, это так. Да. Более не то, что мое, там даже, а вот жителей, не только меня это волновало, а всех. А и мы поняли, что нужно готовиться к суду прошли по всему дому, то есть пообщались, кто готов, кто не готов, в общем, в итоге были организованы несколько круглых столов в Московской городской думе, mm -hmm. то есть мы там поучаствовали, благодаря некоторым работам еще, то есть соратников, которые в других регионах, районах были, одна из инфраструктурных компаний, которая есть, имеет вот значения, их все-таки привлекли к ответственности порядка то ли 900 тысяч, то ли 700 mm -hmm. тысяч рублей, их оштрафовали за отсутствие отсутствие разрешительной документации на строительство ну, на проведение земельных работ, то есть ну, ордер да, на земельные да, я понял, что либо мы ее вот уберем, либо мы здесь все облучаемся окончательно. 9 месяцев я собирал бумаги, то есть мы готовились к суду. И по земле нарушения нашли и по излучению вот именно конкретно нашей базовой станции. То есть оно имело свойство варьироваться. Документально вот это все подтвердив, у меня дома вот такая вот была кипа бумаг. Это все просто макулатура. Это отписки. По большому счету, как я их называю, отписки. Ну, то есть это бумаги, которые дают ответ, но не решают проблемы. Вот. Могут. Заседитесь, вот. так как являюсь членом экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей. Да, они что-то делают, но это все не имеет а, силы или очень слабо помогает даже предпринимателям, уж не говоря, о правах человека. Мы общались с, вот, с депутатами городской Думы. В итоге нам тоже посоветовали вот, депутаты вот, День городской Думы, что давай-ка вот готовься к суду. суду. К суду да. Мы подготовили иск и подали. Нам в досудебном порядке эту базовую станцию демонтировали. Это <тепережисс> было, типа знаете, этого. мы пришли на суд и как бы утверждаем, вот базовую станцию. А ответчик говорит, что ну, нет ничего. <тепережисс> ничего нету. <тепережисс> и, <тепережисс> и мы в суде говорим, ну как нету? Вот была. То есть, это сейчас может вы сняли, завтра поставите... Давайте документально. Вот. Они там принесли свои фотографии, какие-то бумажки, что все демонтировали. Вот, все прекрасно. Прости, вот, да. а ты лично был на заседаниях без да. юристов? В общем, в итоге мы пришли, конечно же, без э, юристов. Главная поддержка – это была люди. Потому что мы объединились в нашем доме. Все, кто готов был пойти в суд – и мы друг друга поддерживали, и это, собственно, мне кажется, было... Это основным. главное, да, да. все-таки вот поддержка друг друга и дружеская ну, поддержка. Да, главное. мы ее нам демонтировали, когда ее снимали, вот это было, знаете, чувство победы такое. Но мы радовались недолго. Ее поставили, там у нас там был гаражный такой комплекс за гаражами, там, это примерно 80 метров от дома. У них как методика, их работа, она построена на лжи. Сперва поставили так базовую станцию, что секторам наш дом вообще не светили. А Все. прости, а да. тогда зачем она там? Как они объясняли, этой компании нужно было закрыть сектор вот, Не вашего покрытие. дома. Просто покрытие сектора в Москве. Сперва сектора стояли таким образом, что они на дом не светят. И эта ситуация где-то затихла на несколько месяцев. Как бы мы успокоились. Ну, потом они начали играться. Просыпаюсь утром, смотрю в окно, сектор в дом светит. Это вот сектор, ты имеешь в виду вот эту э, вот ну, панельку, антенка, а внутри там ты видел, что вообще Нет, находится? я внутри не знаю, но угу. я читал, что они там имеют свойства и поворота, и так далее, и разворота. Сразу письма. Еще мне помогла, конечно, не в качестве рекламы скажу, но просто очень методика. Вот Евгений Витальевич Гильбо приобрел семинар, его послушал, он называется «Бизнес – это война». Угу. Он в нем рассказывал методику взаимодействия с госорганами. Если приходит отписка, как надо действовать. И, собственно, я вот по этой методике начал все это применять. Они начали разворачивать ее обратно. Все хорошо, там приезжает там, кто из Роспотребнадзора, потом там, из префектуры. А сектора классно, все стоят, все в соответствии с санитарным и политическим заключением. То есть меня делали дураком. То есть, я тут, как бы пишу письма, да. а они приезжают, а все на месте. Как бы. да. Залезли, вот, подвинули в да, они раза так 3-4 поворачивали, в итоге все закончилось тем, что они развернули. Я видел одно из заключений санитарно-эпидемиологических, где описывалось как раз расстояние до не вашего дома, а соседского, где-то соседний дом в 80 метрах. И на стенке того дома, насколько я помню, 8,7 микроватта на сантиметр квадратный был плотность потока энергии. Угу. В производственных условиях есть такое понятие накопительный эффект. На вас светит один микроватт. Вы сколько дозу получаете? Да. А доза эффект, кстати, для гражданского населения не учитывается. Yeah. А если мы вспоминаем санитарные нормы 1970 года, где четко было прописано, что для населения 1 микроватт предельно допустимый yeah. уровень излучения. А в производственных условиях, кто работает с СВЧ-источниками, 200 микроватт за смену за 8 mm -hmm. часов 25 микроватт в час. Это говорит о том, что накопительный эффект, доза эффекта, это аналогично облучению радиационному. Процесс такой mm -hmm. же. Те специалисты, которые занимались и в институте Бурманазяна, которые нормировали радиационное облучение, ну, то есть облучение. Mm -hmm. Аналогичные заболевания у низкоэнергетических вот гамма-бета-излучение угу. и радиоизлучение. Аналогичные заболевания. Нормироваться должно по накопительному это эффекту. Это я слышал. Там в документах это не было нигде. Не было. вообще. Но это есть в документах, Согласен, да. в санитарных нормах для производственных условий. Да. В школах, в доме а, на производстве одинаково. Угу. Ну, какая разница у тебя передатчик стоит? Да. Роутер 2,4 ГГц. Угу. Ну, извини, вот я так, вот такое ну, лирическое вот, отступление. У нас, кстати, когда был круглый стол вот, да. в Московской Думе, когда мы поднимали этот вопрос, почему-то вот мне очень не понравилось, как нас стали называть радиофобами. Они оперировали это простыми разговорами, что это все безвредно. Что раз все дано, вот бумажка дана, то как бы чего я суечусь, пытаюсь ее снести? Я просто для себя понял, что надо как-то переводить в другую вот плоскость судебную, mm -hmm. Mm -hmm. где там, если уже как бы до суда дойдет, суд будет проверять. Да, и они и... должны фактами передать. Да, да, они да. сами это поднимут, то есть да. можно было экспертизу сделать да. и так далее, и да. уже тут они... Никогда не денешься. Вот. Интересно ли им здоровье? Вот мое и... Вот самый важный да, момент. Я, Не я, только твое, вообще. Да, а да, да. Людей. Да. Есть, проблема -то в том, что у нас помимо этой, там же еще поставили потом эти палки. Вот эту вот антеночку развернули от вас. Да. да. Хорошо. А как ты разговариваешь тогда? Какая антеночка на тебя-то светит, чтобы у тебя устойчивая связь была? Эту Какая-то компания поставила, да, да, так да. их то 4-5 да, да, вокруг. Да. А мне, как и потребителю, вообще нужны эти 5 антенн. Mm -hmm. Может быть, это должна быть государственная компания или спутник висеть один. Или одна антенна, которая позволит мне а, связаться с другим человеком. А вы, зачем 5 компаний? Задача, Нет, это да, ну, вокруг, по нашей житейской да. логике. Не по юридической, Согласен. не по чиновниче, а по нашей житейской. Mm -hmm. Вам дома зачем? Нужна высокая, скоростная, беспроводная связь. Да. мне не нужна. И мне не нужна. Да. Вот у нас да. здесь есть, вон оптоволокнос. Чем дело так вот на сегодняшний день? Ты как-то этим занимаешься? Или а, так нет, это я, Или... я оттуда переехал. Переехал, вот. молодец. Оттуда правился. переехал, боролись очень аккуратно. То есть мы понимаем, что есть и опасность всей этой борьбы, потому что у нас палка это была единичная. Вот. А если этот вопрос поднимать на... Да. Этот вопрос, уважаемые друзья, мы поднимали в Совете Федерации. Еще раз по ссылке можете посмотреть доклад, сводный доклад, mm -hmm. подписанный ведущими специалистами нашей страны, который до сей поры лежит. И, кстати, академик Рахманин написал концепцию электромагнитной безопасности. Валентина Матвиенко в постановлении по цифровизации российской экономики ввела пункт, по которому просило правительство uh -huh. создать федеральную целевую программу. Наш труд, он увенчался тем, что мы подложку под uh -huh. законодательную инициативу сделали, но дальше дело правительства. А правительство на слушание не пришло, а комитет по экономической политике не пришел. Uh -huh. Хотя есть прямое указание. С 2017 года этот процесс вот уже три uh -huh. года, четвертое лето на том месте и топчется. В одном из документов, вернее документов, mm -hmm. которые у тебя были, есть, которые я имел mm -hmm. честь видеть. интересное есть строчечки в одном из заключений Санэпидемнадзора: mm -hmm. технические характеристики передающих устройств. Передатчик работает на 70-78 гигагерцах. Сейчас внедряется уважаемая система быстрой связи, которую мы знаем, как она называется, 5G. Mm -hmm. да? Она на какой частоте работает? В Европе 3,7 ГГц. Там до 5, mm -hmm. есть передатчики роутера до 5 ГГц. Mm -hmm. Это частота несущая. Да, да это конкретно оружие. Mm -hmm. Оружие, потому что высокой мощности сигнал, импульсный, вылетает. Mm -hmm. Естественно, как биология реагирует. А это никто не исследовал. Использование 1G2, 3, 4, 5 это аббревиатура. Mm -hmm. По большому счету она не соответствует частотам. Потому как вот 5 mm -hmm. это 3,7 ГГц. А в протоколе написано 78 ГГц. Это миллиметровый диапазон, на котором, извините, уже работают наши структуры головного мозга. Благодарю тебя за твой такой титанический труд. Надеюсь, что мы все-таки будем продолжать э, эту работу. За то, чтобы э, операторы сотовой связи, производители телефонов все-таки прислушались к нашему мнению. Согласен. Тем более, что у нас есть технологии защиты. Да. Дешевая, доступная. И при желании можно сделать безопасную связь даже при наличии всех передающих устройств, которые ныне есть. Можно это сделать. Точечная вот такая борьба, она эффекта не дает. Не нет, нет, конечно. То есть, нет. нужны быть нормы, что вот так ставится, на таком-то расстоянии, вот это опора, и именно только такой мощность имеет оборудование, и оно только такое никак не меняется. Уважаемые друзья, да. мы, видимо, на этом закончим. Благодарю тебя, Ваня. Спасибо большое. За то, что ты, ты к нам приехал. Я вот от сердце. Вот всем твоим подписантам мы подарим наше устройство. По ссылке вы можете посмотреть, насколько они эффективны. Мы имеем возможность, еще раз говорю, обеспечить защитой всех. И это вам будет стоить копейки. А здоровье сбережете максимум. И надеемся, что мы эту работу будем продолжать и доведем до победного конца. С вами был Владимир Тюняев, Иван. Вести Валкон